Давид Рязаев и Павел Куксенко читают комментарии хейтеров. Хейтер. От английского hate – ненависть. Тот, кто испытывает ненависть к какому-либо человеку. Хейтеры, как правило, активно осуждают творчество, которое пришлось им не по вкусу, считая при этом свое мнение единственно правильным. Зачастую неграмотны, необразованы. быков да, сейчас да? а у меня просто три здесь а, ну, давай. половина ролика реклама двух клоунов. О, о, вот это я понимаю о, что нормально. не барыги не пистоболы не там еще да. да да почему эти бизнесмены похожи на гопников как на гопник я вроде в очках такой солидный из из приличной семьи да вот такой вроде тоже постриженный был тот Че ты какие Ладно, гопники? Поехали дальше. Ант-Солитарии. Слушай, понапридумывается вот этих никнеймов там и так ну, далее. Короче. Ладно, да. словосочетание аукционный брокердж по неизвестной причине напомнило модельный бодибилдинг. Чуо! Человек сажал. Модельный бодибилдинг. Чувак сажал. Уважаемый Ант-Солитарий, заканчивайте вы там кушать всякие химикаты. За правильное питание, ЗОЖ. приходите. Да. Илья Косолапов, опять три месяца. Да что такое? Три месяца назад. Сегодня крайние занятия в НАП. Я рад, что у них отучился. Теперь у меня, у синя, у синя знакомые инвесторы с одним, э, с тремя миллионами долларов, о, евро уже заработать больше одного ляма. При этом еще учусь Илья Косолапов. А, Илья Косолап, я знаю, да. Кто это? Это наш выпускник, красоты. Так это да. он еще учился. Он это выпускал. еще учился, да. да. Илья, молодец. А ссылка на Илью, на его кейсы будет в этом видео. Да, да, мы, мы по аналитике Саша. посмотрим. Возьми на контроль, пожалуйста. Сергей Сергеевич. Слушай, а вот такая злая аватарка, я прям, блин, ну, боюсь читать. Подъедет, смотри. Зачем сливать бабло на рекламу этой темы? Это бизнес можно назвать заработок на беде. А торгаши, стервятники или мародеры? Ну, не нравится на нам. На... Дизы, посмотрите Слушай, ну на, на самом деле э, Уже не первый комментарий так встречается да? Все думают, что мы зарабатываем на беде людей На самом деле это не так Мы наоборот помогаем Должнику выгодно обанкротиться У него, к примеру, 100 миллионов долгов все его имущество там распродастся за 5-20 миллионов рублей, и с него спишут все 100 миллионов. Выгодно же должнику? Выгодно. Государству выгодно получить деньги назад, тело кредита? Выгодно. А нам выгодно заработать на ликвидности лота. Так что, уважаемый Сергей Сергеевич, вы тоже, наверное, на чем-то зарабатываете. Подумайте, экологичный ли у вас заработок Мы несем ценность государству. Как-то так. Именно. Плюс ко всему... Государства и кредиторы То есть тем, кому должен банкрот денег Это тоже какие-то организации Это тоже люди, которые работают это тоже людские судьбы, семьи и так далее Почему вы видите ситуацию только однобоко? Ведь должник кому-то должен Не обязательно, что банку Это может быть и физические лица, еще кто-то и так далее Поэтому не судите однобоко Посмотрите более широко Вы увидите, что ситуации бывают разные Сергей Сергеевич Анна, Анна вот эти, у хейтеров, ты заметил, с аватарками, с реальными, с нормальными именами, один из десяти. Да. Остальные вот заводят такие аккаунты и mm -hmm. ходят там везде. Стоп, напишет. Ага. Читаю, даст... не, не подглядывая. У Давида и Павла, вот здесь хоть немножко культур, такие рожи большие, сытые и довольные. Они явно не поймут периферию. А, ну да. давай про нас. Что с рожей, братан? Вот, вот, вот. Ну, раз мы такие большие, сытые, и довольные, и периферию не поймем, да будет вам известно. 12 лет назад я гастарбайтером приехал из Узбекистана в Россию. У меня обычная совершенно советская семья. Я ни, ни в золотых пеленках никогда не рос. И все то, что есть у нас сегодня с Давидом, это то, чего мы достигли сами. С помощью нашей команды, с помощью нас самих и так далее. И э, Давид э, тоже в Питере оказался, э, он из Украины переехал сюда. И не от хорошей жизни он сюда приехал. Таким же гастарбайтером, без гражданства российского приехал. Сирота. Сирота у Давида. Ни папы, ни мамы нет и никогда не было. Поэтому, э, когда вы пишете... Там типа сытые, довольные, не поймете периферию, ребят. Знаете, что мы в золотых пеленках не росли. Это результат труда. Если у вас что-то не получается, возможно, вы просто неправильно делаете. Ну либо вообще не делаете. Два условия. Если ваша жизнь вас не устраивает, вы можете ее поменять в любой момент. Любой может быть любым. Вер, э, Вер, Верджилли. И ракета нарисована у нее на аватарке. Полетели. Очкарик и Бугай. Стоит смайл, потом деньги не пахнут. Скажу вам, что не от очкарика и не от бугая не пахнет. Мы приятно пахнем. У меня сегодня хром Азара. Я набрызгался с утра. По карабану. По карабану ты Поехали да. Поехали, да. Так, ладно. Эдуард Дорофеев. Высокомерные на**овцы. Слушай, ну вот это именно тема, знаешь, наап, тиран**, это прям... Это регулярно Это уже регулярно. Сантьяго де Мхунос. Мексиканцы пишут там, короче. О! Почему мне кажется, что они все питьят? Даже мексиканцы нас раскустят, говорит. Сантьяго так, Михаил Гришин, ну такой это, самый грамотный парень из всех, здесь ни одного лайка. А почему эти бизнесмены сами деньги не вкладывают свои? Уважаемый Михаил, хоть я и глумлю сейчас ваш коммент, давайте не будем это комментировать, приложим просто статистику моего брата Давида о том, как на торгах по банкротству за последние годы, никак как мы преуспели, сейчас опять скажут, да вы... Опять успешную, что мы просто сделали, на какие суммы вы сможете все увидеть, прочитать, ознакомиться и так далее не, Он, наверное, имеет в виду, почему мы привлекаем инвесторские деньги, а свои не вкладываем Мы и а -а -а -а. свои вкладываем, и инвесторские оно вкладываем оно Чтобы быстро расти, нужен капитал, как бы это нормально все берут кредиты, все пользуются инвесторскими деньгами. У нас аналогично. Рынок аукционов, он очень большой. И у нас, естественно, нету таких сумм, чтобы выкупать. И мы пользуемся инвесторскими деньгами. Нормальная практика. Ух, ух, ух, ух. Тут такой ник, что я не прочитаю его. Ебать, вот эта Это шляпа. Где ты их нашел? Всякую шелупонь. Качаешь, уровень падает. Посмотри на них, что за люди, что они могут рассказать. Жесть! Я прям чувствует эту вот, всю агрессивность, знаешь там сидит вот такой перед монитором клацает такой что еще написать? на тебе еще два смайлика, на, на тебе два дизлайка 42 гадости и такой знаешь, у него слюни они даже не как слюни обычного человека братан, возьми тряпку, вытри монитор свой по-братски клавиатуру от желчи тоже надо протереть знаешь, вообще, иногда есть ощущение, что вообще всех хейтеров, ну, бог с мира, всех хейтеров России объединяет тайное какое-то сообщество, где им платят бабки. Ну, то есть, знаешь, там, вакансия на где-нибудь, на хэт-хантере, да, там, требуется хейтер, в день нужно писать по 30 говеных комментов, желательно порабинить и придумывать слова из типа, дручевые, там, ну, такая тема, знаешь, это, видимо, топ-менеджер. это шляпа. Посмотри! <свят> а, и там, это, наверное, Варламову было посвящено. <свят> Илья! <свят> Еще 14 <его> близких тоже <свят> потянулись, <свят> тоже <свят> лайки поставили. Слушай, я думаю, знаешь, наверное, будет круто вообще, знаешь, сделать такой город хейтеров. Туда Ой. заезжаешь, там своя такая атмосфера. <свят> такая. <свят> да, да, да. Антон мастер. Для покупки не нужна аккредитация. Купил электронную подпись и вперед Чешу, чешут шепелявый Но Антон, ты реальный мастер. Ты такой мастер, что прям вообще дай бог тебе здоровья, братишка. Дело в том, что та аккредитация, о которой ты говоришь, это требование государства, а не наше. На любой площадке, где ты выкупаешь имущество, при наличии электронно-цифровой подписи, аккредитация необходима. Но она несложная, это примерно как в соцсети зарегистрироваться там минимальные данные и так далее поэтому брачу, прежде чем писать вот такие вещи э, все же наверное стоит разобраться или хотя бы чуть, просто чуть на одной площадке из 50 прочитать что нужно можно я еще один Давай. меня вообще болик и ⁇ лелик ⁇ Давай разберемся, кто... Ну, Я давай. буду Боликом. Давай. Я так и знал. Пашка, Лёлик. Болик и Лёлик. Болик и Лёлик. Болик и Лёлик адовые персонажи. Глядя в их честные лица, сразу хочется отдать им свои деньги. Пишет это нам Руслан, Русладда. да? Слушай, красавчик на самом деле. На самом деле, молодец. А знаешь, что почему? Потому что, глядя на нас... Хотят отдать М -м -м. Потому что в детстве я смотрел кашпиров да. Сейчас стаканы воды поближе к экранам и вода будет прям заряжена. На успех! Свобода речи! О, знаю этот каналчик. Свобода речи. Узнаешь аватарку? А -а -а. Парни из наб дают. Огня так держать до 5% в месяц – это крутой профит для любого инвестора. Спасибо за вдохновляющий выпуск. Спасибо вам большое, спасибо, уважаемый огонь. Иван из канала «Свобода речи». Лайк. Like. Читай. У а меня закончились. А у тебя закончились? А у меня. А у меня еще есть. Да. Огонь. Лучший для меня выпуск. Побольше в этом направлении. Серега Дворников, красавчик, спасибо объявить в комментариях, сделаем тебе какой-нибудь бонус. Поехали дальше. Алекс Курли. Торги по банкротству супер тема. Но надо читать книжки по данному законодательству. О. Сразу туда лезть не стоит. Да, да, да. да. Уважаемый <с... <с...> <с... <с...> Алекс Курли. Алекс. <с...> <с...> Читайте книжки побольше, лет пять готовьтесь. Там и до пенсии останется еще да. чуток. Вот. И все будет круто. С книжками в обнимку, братан, да. обязательно. Прям так, поехали дальше. Ну серьезно, 73 триллиона вы бы хоть дубль переписали, но нет, вы дали дорогу этой требухне. ТРЕБУХНЯ! Или вам безразлично была эта инфа, и вы все равно дали дорогу. Значит, и дальше также трибуху льете. Короче, не верит, что такой большой рынок Я Он Про, не проверял, поэтому... Рыжат рынок аукционов – это более 70 триллионов рублей. Это не с потолка взято. а это... официальный источник. Да, да, да. Генеральный реестр сведений о банкротстве. Да. Федресурс.ру – официальный источник. Там все сведения о банкротстве в России в одном месте. Вот. Все консолидировано, обобщено. Статистика ежегодная и так далее. Эти цифры мы оттуда взяли не с потолка. Все, комментарии закончились. Лично от себя хочу сказать большое спасибо от души. Вы нас повеселили. Я раньше к таким комментариям, знаешь, как-то относился вот прям вот мнительно, прям знаешь, сих пор переживал я там сих за пор. это и так далее. По ночам не сплю, да. я знаешь из-за чего? Алекс Курли. На самом деле, спасибо. Мы четко знаем, понимаем, что мы несем светлую миссию. Мы всегда справедливы в своих действиях. Мы экологичны в своих действиях и так далее. У меня, в принципе, все. Продолжайте так же хейтить. Доставляйте нам удовольствие. Может, Поржали. Может, ваши комменты попадут в наш выпуск. Да. <свят> вот такого. Кстати, напишите в комментариях, как вам зашел такой выпуск. Снимать дальше, не снимать там и так далее. Да, понял. Да? Все, спасибо. спасибо. Ты Нет. подворотыш.